No, no, no. Картошка 13,90, а есть картошка 9,30, а свекла 20,90, морковь 18,50. 6,50. А эти почем? Гривна 69. Ш... А штучка гривна 69, да? Ничего не поняла. Штучка. Десяток 16 гривен. А, ну да. 19,90. Яйца курича Цена начала падать. почему 1990. А, нет, это не 19. Эти 42. 42. А, их тут. Только вы не. Мед 54 в нравится деловые на, mm -hmm. ловички, на вот Этот мед неплохой. 68,90 маленькая баночка. Неплохой мед. Я пробовала. И вот неплохой мед еще. Вот этот липовый стоит дорого у Рапсова еще есть. Рапсовый. Вот Целую руку, тут две литры, тут две литры вроде бы для похудения. 16,60, шестнадцать шестьдесят, да? Ну-ка Тут один и восемь 26,50. 50 ну, круг полно почем под 6 30 такие пластицы 13 ,80. кукуруза на круг по 20 20 ну а сахар по 26 времени